Всем привет, на Зона Гейм. Прежде чем вы начнете смотреть дублированное видео Ниффар for Speed Unbound – маленькое отступление. Как известно, Электроникарс отказался делать вокализацию игры на российском рынке. Не будет дуближа, не будет и субтитров. Но не все, кто собирается играть в эту игру, знают английский. По этой причине Зона Гейм сделал свой любительский перевод. Только все самое главное и только до кульминации. Да, перевод не профессиональный, да и дикторы не игровые. Зато вы узнаете, о чем говорят в игре. И в связи с тем, что Электроникарс Банит записи игры за музыку, мы оставили все звуки, а треки заменили. На данном видео работали два дня, поэтому надеемся, что под этим видео заслужили хотя бы спасибо. Приятного просмотра! Ясно, yes, меня голова взрывается от того, что сегодня будет вечером. Как я и сказала, люди ставят на карту серьезные деньги. Пришло наше время, Йоу! Черт! Ну, что вы думаете, босс? Она звучит симпатично. Пахнет тоже приятно. Я люблю это запах бензина. Это многое объясняет. Должен сказать, я не могу поверить, что вы двое превратили мою старую развалюху обратно да, в Да, с озером лучше не встречаться. Что? Я же случайно. Конечно, предупреждал же. Послушай, я не собираюсь говорить вам не участвовать в гонках. Я знаю, каково это, чувствовать эту потребность в... Это, вы знаете, потребность в. Поговорю. Э... Это все бензин. Яс, yes, просто сделай одолжение. Не гоняйся с этими придурками из Сирил Хайс. Разве ты не из Сирил Хайц? Да, вот поэтому я и знаю, что задумали эти засранцы. Ничего хорошего. Райдол, ты всегда говорил, что я отлично разбираюсь в людях. Никогда этого не говорил. Ты мне не доверяешь? Просто выиграйте. Ладно. Яс, yes, будь аккуратнее. Не трепи много. Не впутывай спиди в неприятности. Давай готовиться, братишка. Сегодня та самая ночь. Все, что нужно, так это дать ей имя. Ого, я никогда раньше не видела такой многолюдной встречи. Сделай умное лицо. им жду этого. О, oh, черт. Что? Я чувствую давление. Лучше пристегнись. Добро пожаловать в Лейк-Шор. Вы должны быть такого роста, чтобы ездить верхом. Я справлюсь, даже не верится. Я буквально делаю это прямо сейчас. Гони, не отставай от них. Я пока на телефоне посмотрю зона гей. А я неплохо вожу. Если нас остановят, скажу, что ты взял меня в заложники. Подожди, что? Ну, такой себе заезд. Мне нужно больше стиля, понимаешь? Мы бы не познали весь стиль, даже если бы он рухнул с неба. Как сегодня все прошло? Машина, конечно, хороша. Вождение тоже неплохое. Вы двое. Команда победителей. Кстати, о победе. Видите эти новые машины у входа? Наконец, серьезный клиент. Сделал у меня крупный заказ на ремонт. Еще бы клиентов. Хорошо, босс, не парься. Постарайся кого найти. А вот и мы. И ускользнули они. Автомобиль исчез из вида. Начинаю поиск. Хорошая езда. Представь, если бы Рейдл мог это увидеть. Ты серьезно? Он разозлится. Да брось, наверняка он в прошлом вытворял похуже. Он все делает по правилам. Idol. Откуда это у тебя? Этот набор я заказал для клиента, а он его так и не забрал. Моя лучшая работа. Сдуваю с нее пылинки. Ее можно воспользоваться. Только покататься, не более. Спасибо, босс. На ней будет легче искать нам клиентов. Зацени, какая-то девка в прямом эфире рассказывает о Мэри. Алек только что дал мне ссылку. Алек? Да, знаешь, парень из... -за... С, дай послушаю. А? Что я тебе говорила? Мой алик оставил это для нас. Интересно, как она гоняет? Черт возьми, яс. Yes. Круто. Ты за руль, а я отгоню эту малышку на место сбора. Ты? На ней? Только не говори об этом райдолу. У тебя же не верится. Круто. Так у тебя есть адрес старта? Несомненно. Я могу дождаться, чтобы увидеть, на что способна эта штука. Дерьмо! Черт возьми, жасмин. Это машина в розыске? Я, может быть, давай разделимся. Я тебя на месте сбора. Понял. Береги себя. Давай, Яс, yes. возьми трубку. Возьми трубку. Йоу, это Яс, оставьте сообщение, и я, возможно, перезвоню вам. Вероятно, не буду, но могла бы. Йоу, Яс, yes. где ты? Я нахожусь на месте высадки, и здесь ничего нет. Ты уверена, что твой Алик дал тебе правильный адрес? Дерьмо. Яс, yes. только что сработала сигнализация в гараже. Голосовое сообщение сохранено. К черту это. Мне нужно вернуться в гараж. Перезвоните в Райдлс Райс. Перезвоните в обычное рабочее время. Дерьмо! Йоу, это я. Составьте сообщение, и я, возможно, перезвоню вам. Вероятно, не буду, но могу. Блять, где все? Нет, нет, нет! Дерьмо. Райдел, okay? Райдл, ты в порядке? Они все угнали. Жди Wait, здесь. Черт. Yes, поехали. Они только что произнесли твое имя. Райдл, она была со мной всю ночь. Кому ты рассказала об этом месте? Я нет. Не думала, что я замечу, как ты на всех смотришь свысока? Смеешься надо мной, типа старик доверчив? Ну кто теперь мне поверит? Я же все Остановись! делал для тебя, когда ты оказалась никому не нужна. Эй, Райдл, тебе нужно остыть. Я. Yes! Yes! подожди. Какого черта? Она что, просто взяла машину? Малой, она все забрала. Вау! Я еще никогда не видел столько гонщиков в одном месте, что их заставило тут всех собраться. Я и забыл, как сильно мне этого не хватало. Это же моя машина. Яс? Я рада, что вы все пришли. Сколько лет мы скучали, правда? Мэр предпринял суровые меры, и мы все разбежались? Я думала, что это берег озера. Я думала, что это гоночная площадка. Играешь со своими супертюнерами и маслкарами. Тот еще парень. Для чего это нужно? Чтобы напомнить вам, почему мы в это ввязались. Ставки. Три отборочных заезда. Высокий риск. Гоняешься с копами? Так разделайся с ними! Ты справишься! И увидимся в финале! Грандиозный берег озера! Хочешь победить? Тогда постарайся быть лучшим! Ну что, цель нам дана! Теперь на протяжении всей игры мы будем возвращать все автомобили, которые по праву принадлежат Райдлу. Для этого главному герою придется вновь сесть за руль и принять участие в более сотни заездов, параллельно знакоме со многими новыми героями. Не забываем, что совсем скоро будет представлена мобильная НФСка, для которой мы создали отдельную группу ВКонтакте. В ней мы будем делиться последними новостями, а те, кому эта социальная сеть противна, можете подписаться на нашу группу в Телеграм. Всем спасибо за просмотр и помните, вы лучше. Редактор субтитров